Всем привет! Меня зовут Кристина. Сегодня буду проводить приемку автомобиля КАМАЗ 65 225 тягач. В первую очередь осматриваем визуально автомобиль для того, чтобы исключить сколы, царапины и другие виды повреждений. Кардан, редуктор и все колеса также подлежат осмотру на наличие потеков от масла. Таким образом, мы хотим убедиться в целостности деталей КАМАЗ. После того, как мы убедились, что внешний вид автомобиля соответствует всем требованиям чек-листа, мы переходим к сверке номеров. ВИН-номер автомобиля находится с пассажирской стороны, здесь, и также он дублируется на шасси. ВИН-номер сверяется с ПТС. Следующие номера, которые необходимо проверить, это номер кабины и номер двигателя. Номер кабины находится вот здесь. Мы опустили кабину для того, чтобы можно было проверить номер двигателя и сверить его в дальнейшем в ПТС, а также проверить уровень масла в двигателе. Обязательному осмотру подлежит также АКБ. Проверяем дату выпуска, болты должны быть потянуты, закреплены клеммы. Обязательным пунктом при приемке авто является проверка уровня масла в двигателе и топливном баке. Проверяем топливный бак. При приемке кабины нужно убедиться, что в наличии имеется zip комплект набор инструментов, в который входит баллончик, плоскогубцы, отвертка, шланг, подкачки. Находясь в кабине при приемке авто, важно проверить работоспособность тахографа, электрики, включая светотехнику. Сверяем комплектацию с на соответствие модели авто. Также отдельное внимание нужно уделить документации. Проверяем ее наличие, чтобы не остаться, например, без сервисной книжки.